Добрый день! Сегодня у нас на распаковке кроссовки зимние. Заказывал, включал кэшбэк к нему и по сервис. И за них мне упала больше доллара. доллар с доллар Подобный заказывал, но размерницу я указал. Сейчас заказываю раз. второй раз. Их. Упакованы они, ну, мягкие Не очень попырка и все ну, там можно заказать подарочный вариант, коробочки запах, запах клея присутствует конечно в этих кроссовках тут вот, такие шутки форма сохранялась сейчас я заказал свой размер протектор какие. и мех здесь Мне, мне кажется очень хороший так вот 42 размер я заказал здесь не видно Вот у них логотип какой-то их вот непонятнее мне что еще сказать все проклеено и прошито хорошо но запашок есть запах клея только что видимо с завода опять какой-то логотип так, сейчас попробую как она будет мне ноге. Вот эти кроссовки мне как раз там мне вроде как 41 оказалось 42 они мне подошли чувствую у них себя комфортно так дорогие друзья прошел день я в этих кроссовках сегодня ходил на работу что могу сказать Зач зачетные кроссовки Во первых они не скользят утром был гололед ни разу не упал они не промокают так как уже когда вечером шел когда днем гулял им беда на работе луж было очень много снег таял ни разу не не промокли вот видно подошва сырая теплые нога вообще ни разу не ноги не замерзли я гулял довольно таки долго сегодня Те комфортно тепло и самое главное что комфортно по размеру подошло. Так что если будете брать, берите на размер больше. У меня 41, был 42. Именно эти маломерки как раз подойдут. Ничего не порвалось. И самое главное, что не сохранился Вот сегодня целый день я Все. Подписывайтесь, ставьте лайки.